Тех, у кого подвисает сейчас, придется потом же посмотрите на ютубе наша запись этой трансляции. Поэтому не переживайте, вы ничего не пропустите. Единственное, что сегодня мы собираем донат нашей Юле, чтобы она могла поехать на фестиваль. Может быть Андрей вот расскажет сейчас об этой цели. Да, у нас такая цель была провести сегодняшний стрим, пообщаться с вами, ответить на ваши вопросы, поговорить на различные темы и собрать помощь, донат для нашей любимой Юлии Ханановой, чтобы она могла поехать на фестиваль. Это молодая девушка, у нее двое детей, она постоянная участница различных мероприятий, онлайн мероприятий. Школа родные души в движении участвует очень активно. Ну то есть это человек, который глубоко в теме родные души, у нее очень большой опыт РД есть. И в общем-то это на самом деле. А Юля она человек, который этим живет. И поэтому фестиваль, фестиваль родные души без Юли нам как-то и не видится. Не может быть так, чтобы Юля туда не попал чтобы она а, туда не приехала. Вот Уже поступают вопросы, как делать тонаты. Кто-то пишет, нажмите на экран. А, По-моему, он не кликабельный экран. О, вот, кто-то уже перевел. Любовь Латенцова перевела нам 25 долларов Ого. в июле. Спасибо большое. Любовь, спасибо за поддержку. Уже мы... Сколько у нас процентов? Сейчас у нас сумма 2927 Ого. собрана Юля. Отлично. Тысяча уже была от нас с Андреем. Да. Вот. Замечательно. Итак, у нас уже 2900, но <laughs> Юлю, Юлю Хананову действительно на самом деле все очень любят. И многие хотят ей помочь, многие сопереживают. Ну, то есть это благое дело, очень хорошее дело, ради которого мы во многом сегодня и собрались. Мы, конечно, просим прощения за то, что сегодня связь у нас подвела, это от нас никак не зависит, это влияние субботы, суббота вечер, и трафик резко падает. Вчера мы проводили тестированную трансляцию, было все отлично, была отличная связь, отличный сигнал, все было очень хорошо. Отвечая на вопрос некоторых зрителей, почему мы не стали делать в YouTube, сделали в Twitch по очень простой причине. ну, во-первых, мы несколько дней очень сильно мучились с ютубом, мы пытались каким-то образом улучшить картинку, мы перепробовали массу различных способов, мы перерыли пол интернета на этих форумах, кто что делает, обучающих видео, короче, была огромная работа с этим ютубом, и в конце концов мы нашли простую вещь. на форуме люди писали, что на ютубе плохие сервера, они реально не справляются с большими нагрузками <coughs> когда идет стрим. И поэтому рекомендовали просто переходить на Twitch для того, чтобы нормально вещать, для того, чтобы была хорошая картинка и так далее. Ну, если сказать коротко и понятно, <laughs> то, что сейчас озвучил Андрей, <laughs> мы сегодня буквально до, до часу ночи вернее уже вчера, но сегодня, сидели и пытались наладить вещание через YouTube, но когда мы увидели, как это выглядит, то есть в каком, как выглядит наше видео, мы поняли, что наше видео даже когда мы начинали канал 2014, не выглядело так ужасно, как оно выглядело с замечательной камерой, которая вот сейчас нас транслирует в Twitch. В Твиче все замечательно отображается, и мы буквально до 5 утра с Андреем не спали, мы уже легли сегодня в пятом часу утра, потому что интенсивно, быстрыми темпами приглашали всех уже в Твич. Поэтому вот так, ребята, теперь мы будем в Твиче проводить стримы, а потом будем выкладывать запись в Ютуб. Единственное, что, конечно, живое участие в стриме, это... это особенная атмосфера, правда, и возможность сделать донат. Предупреждаю некоторые вопросы, да, на стримах любят задавать вопросы, как нам стало известно. Вот Шанти рассказала, что мы на самом деле провели пару бессонных ночей, поэтому если у кого-то будет вопрос, а почему у вас такие красные глазки, <laughs> это от того, что мы долго не спали, поэтому у нас довольно уставший вид, немножечко даже измотанный. Не обращайте внимания, это не должно никак повлиять на наш стрим, на наше общение. Итак, о чем рассказать? Давайте мы будем отталкиваться от того, что вам больше интересно, какие вопросы вас больше интересуют. Шанти сейчас будет смотреть, может быть, кто-то уже напишет вопросы в чате, и мы будем уже, отвечая на эти вопросы, развивать те или иные темы. А вот здесь уже кто-то пишет тоже очень хочет приехать на фестиваль, а, но нет возможности финансовой. А, всему свое время, да, безусловно. А, но мы выбираем безусловно людей. Вот еще пришел донат Лариса Декунова 500 рублей. Большое спасибо, Лариса. Лариса, благодарим спасибо. вас от лица Юли, а, от нашего лица, потому что мы очень рады, когда если у Юли все получится и мы снова ее увидим, это наш Наш маленький герой Пути-РД, который да. живет во Владивостоке, у которой сейчас плюс 7 часов к Москве, и получается, же сколько у него времени? Сейчас 19, плюс 7. Посчитайте, у кого хорошо с математикой. 26 часов. Два часа ночи у человека, да, она пришла на стрим. И очень хочется отметить нашу Юлю, а также других девочек, которые тоже с большим, с большим расхождением часового пояса, приходит на РД молитву всегда РД молитва у нас начинается по Владивостоку в три ночи поэтому как не поддержать такого замечательного человека такого героя на пути РД поэтому мы решили сделать стрим вот именно такой в помощь сейчас Юле собрать ей на фестиваль хотя бы какую-то денежку основную мы ей соберем вот Елена я вижу тоже перевела 10 евро Елена большое спасибо от лица Юли ну вот Елена у нас это какая именно? У нас много Елен. Не знаю. Ну, может быть, так захотел человек без фамилии, потому что да. там можно написать имя фамилия. Ну, это наверное, скорее всего, из Германии. Нужно сегодня отметить, что большая география участников мы видели Казахстан, мы видели Германию, мы видели Беларусь. Сша, Беларусь. Кто еще какие страны были? Канада. Uh, Канада была, да. Любовь Канады, да. Итак, у нас сегодня небольшая география. У всех разные часовые пояса, у кого-то утро, у кого-то глубокая ночь, у кого-то день. И вот все собрались для того, чтобы и почувствовать этот дух родных душ. Уже я видел, кто-то в чате писал, как здорово, что все мы здесь не собрались. Кто-то шутил, что значит трафик не выдерживает накалы, энергии родных душ и так далее. На самом деле чувствуется, чувствуется, когда собираются все, кто встретил свою родную душу, они чувствовали этот поток, этот РД-поток, это особенность совершенно особенная тоже здесь. <laughs> uh, Вот И когда чувствуется эта энергия, она действительно эта энергия, этот поток, сам объединяет всех людей, которые его Которые с ним знакомы, которые его oh, любят. У нас Татьяна Шамис из, из США. Yeah, Спасибо Tatiana огромное, пять тысяч рублей плюс. Слушайте, мы только <laughs> начали стримы, уже почти собрали всю сумму. Но я считаю, Юлечка дорогая, Смотри, как все хотят, чтобы ты приехал на фестиваль. Я уверен, сейчас Юля сидит и плачет. Ну, это вообще очень трогать. Плачет по-хорошему, потому что она чувствует искренность и любовь и добро, которые очень многие люди, вот видите, из разных стран присылают. Ольга, Ольга Мархай, 15 евро. Огромное спасибо, Оля. Оля, большое спасибо. Да. Вы знаете, мы вот знаем, что не у всех людей, это такая, не у всех наших сегодняшних участников стрима такая уж очень благополучная финансовая ситуация. Да? Мы это знаем, потому что общаемся в чате, чат родной души, мы о нем сегодня тоже поговорим. Да? Тем не менее, эти люди приходят на стрим и даже вот делятся теми, теми деньгами, теми средствами, которые у них есть. Потому что это порыв души, потому что это ну вот хочется от души это сделать. Кстати, о РД-чате. Если кто-то не знает, кто будет смотреть видео, в том числе в YouTube. Аноним 10 долларов. Большое вам спасибо. Большое спасибо. Кто будет смотреть потом это видео в YouTube или кто, может быть, сейчас участвует в стриме, и кто пока не знаком с чатом Родные души, у нас есть закрытый чат. Он находится на платформе VIX. Это сайт, сайт РД фестиваля. Вы туда можете зайти, мы потом ссылки разместим. Но это закрытый чат, туда берут только тех, кто в теме родных душ, то есть случайные люди туда не попадают. И почему мы сейчас немножечко расскажем? Ну, во-первых, для чего был создан этот чат, с какой целью? А, он был создан месяц назад, прям буквально, наверное, день в день. Месяц назад был создан, то есть он совсем молодой, но уже даже за это небольшое время... Вы создали его? Да, где-то около месяца. Вот уже даже за это небольшое время... А когда заходишь в чат, чат родные души, вот это чувствуется энергия, энергия родных душ, энергия общего потока, энергия, которая соединяет людей, и они там чувствуют настоящие, вот, неподдельные единство. И этот час создавался именно с этой целью, для того, чтобы человек, попадая туда, чувствовал поддержку. Вот она незримая поддержка. Может быть, к нему непосредственно, к какому-то участнику, непосредственно никто и не обращается. Может быть. Но заходя туда, он чувствует эту атмосферу, он чувствует эту поддержку всеобщую, которая там присутствует почти 24 часа в сутки. Потому что география очень большая, и в основном, конечно, по московскому времени ориентируется, но пишет и ночью, и днем, и вечером, и утром, пишут круглые сутки. Так вот, рд мы создали именно с этой целью, с целью духовной поддержки. И она, эта цель, она реализуется, несмотря на то, что. РДЧат очень молодой, тем не менее это происходит. Поэтому, если у вас есть опыт встречи с родной душой, если вы на пути родных душ, если вы искренне <просы> находитесь <просы> вот в этой теме, искренне сопереживаете всем тем людям и их переживаниям тоже. То есть вы понимаете, о чем речь идет. Приходите в РД-чат, вы обязательно там найдете духовную поддержку и понимание, и вы найдете там площадку, место для собственной реализации. Вы сможете там быть совершенно открытыми. Повторюсь, там чужих людей нет. Поэтому никто вас не осудит, а наоборот все поймут. Если в широком социуме тема родных душ не всегда понимается, не всегда встречает понимание, не всегда встречает поддержку, а в основном наоборот встречает непонимание, даже осуждение. И люди пальцем виска крутят то вот на таких площадках, как наши, в том числе RD-чат и другие наши интернет-площадки, вы находите полное понимание. Поэтому еще раз от души приглашаем в наш чат родные души всех, кто находится в теме, кто был на живых наших тренингах, интенсивах, ретритах. На онлайн-занятиях. Кто был на наших онлайн-занятиях. И те, кто, может быть, не был ни на каких занятиях, но вы имеете такой опыт встречи с родной душой. Для новых зрителей, те, кто не знаком с нашим каналом, подробно... Ирина Игнатович перевела 30 евро. О, oh, Ирина, oh. мы очень рады вам. Ирина Игнатович, <laughs> мы вам передаем большой привет, во-первых. Во-вторых, обязательно приходите в РД-чат. Yeah. Вы, вы человек, который очень-очень подробно знаком с темой родные души. Вы человек, который можете, может поделиться ну, уникальными своими переживаниями, состояниями. Ну, то есть вы там будете чувствовать себя как рыба в воде. Обязательно приходите в Арты чат. И ну что, что, можем поздравить друг друга. Ну, well, вообще замечательно, <laughs> мы уже... В общем, до конца стрима мы можем поддерживать Юлю и может быть частично эти деньги также пойдут и кому-то еще, если мы наберем большую сумму. Ну, well, вы знаете, вот если говорить об этом, Юля живет во Владивостоке. Это очень далеко yeah. от Краснодара то есть даже билет на самолет будет стоить весьма дорого. Туда и обратно, но я думаю, что, наверное, тысяч тридцать примерно. То есть это будет сезон. Я знаю, но дорога она дороговатая. Вот, дорога будет дорогая. И, в общем-то, любая ваша дополнительная финансовая помощь, она ни в коем случае не повредит, а только поможет. А, в общем-то, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. А зачем останавливаться, если есть искренний порыв в души да. человека поддержать сейчас другого человека на пути РД, чтобы человек Юля она уже к нам собирается, она у нас была на Байкале, на ретрите на Байкале, она тоже вырвалась каким-то чудом, да, в 2018 году. И вот уже получается 19 20 то есть вот эти все два года она даже почти три года она старается к нам приехать она очень хочет, но у нее пока не получалось и сейчас есть такая замечательная возможность снова с ней встретиться и юли тоже побыть в кругу родных в живом это особенная атмосфера юли написала, слезы жава на хате и ничего теперь не видно и не слышно я снова перезайду <laughs> <laughs> Ну мы так и знали юля что ты плачешь и плачешь ну не от радости а от переполненности действительно сердца потому что ну это прекрасно вот обратите внимание друзья как можно использовать и современную технику и тот же стрим да валентина во благо перевела нам 500 рублей спасибо огромное валентина спасибо, спасибо. валентин как можно использовать. Екатерина, извините, 500 рублей, Екатерина. <laughs> огромное спасибо. Всем, всем, дорогие наши участники, наши искренние друзья, наши родные по духу люди, наши родные души. Большое вам спасибо. Александр Мельникович перевел, я не вижу сколько, тысяча рублей, кажется, было. Я не, не увидел. Мы сейчас увидим, наверное, вот новые, Тоже проследил. Огромное спасибо, Саша. Вот да, сейчас покажется большое, Александр перевел сейчас немножко подвисает тысячу да, рублей Тысяча огромное рублей. спасибо вы молодцы ребята огромные молодцы просто это невероятно когда вот так поддерживают люди которые сами тоже а, собираются на фестиваль которым тоже нужны финансы и у всех свои трудности но вот эта помощь взаимовыручка вы знаете, я по себе знаю по своей жизни, что да, бывает, что такое бывает ситуация такая, что у тебя у самого как-то идут дела не очень хорошо, мягко говоря. Да, вот сейчас многие в чате написали несколько человек, что вот я бы помогла, помог, но у меня сейчас у самого такая проблема, и тоже только мечтаю приехать на фестиваль. А, вы знаете когда мне бывает плохо, и когда я знаю, что у меня у самой какие-то трудности в жизни. Мне очень нравится смотреть каналы добра. Это каналы, где сейчас такие каналы достаточно стали популярны. Есть несколько каналов, которые я смотрю достаточно регулярно, и там люди оказывают какие-то добрые дела людям, собакам, животным. Ну, то есть кто на чем специализируется. Я, знаете, вот... Иногда думаешь, мне же вот тоже деньги нужны сейчас, и как бы особо лишних нет, но ты смотришь это видео и хочешь также поддержать этого человека, или человека, который нуждается в помощи, или человека, который ведет этот канал и сам помогает другим. И когда ты отправляешь эту материальную поддержку, вот у меня всегда так работает. Пусть вы отправите там 100 рублей, да, которые у вас сейчас есть, но вы отправите их с чистым сердцем, в благодарность и желание искренне помочь человеку то жизнь она достаточно быстро она делает для вас что-то очень хорошее и очень нужное вам и у меня такое было не один раз в жизни но это именно когда вы искренне от всего сердца хотите кому-то помочь вы даже просто можете пойти по улице увидеть например возле магазина там или где-то нуждающегося человека и просто купить ему продуктов и помочь там и буквально обычным набором продуктов да, купить бабушки очень старенькой на кассе, батон молоко и какие-то сладости, потому что бабушки очень часто себе отказывают в этом из-за маленькой пенсии ну то есть неважно, может быть вы накормите бездомного животного, но это добро, которое вы сейчас отдали в мир оно обязательно к вам вернется. но только не надо этого ждать, нужно делать это бескорыстно вот так как мы делаем и регулярно каждый месяц на процессе рд молитвы. И когда приходят люди и говорят, вы знаете, мне сейчас самому так трудно, мне так больно, и так плохо, я всегда говорю, приходите, приходите и искренне помолитесь за других людей, которым сейчас так же плохо, как вам, а может быть еще хуже. И тогда вы почувствуете, как ваше сердце наполняется, как оно раскрывается и идет из сердца настоящий поток любви. И когда вы отдаете в мир, пусть даже это не материально, а вот именно ваша искренняя сердечная молитва за кого-то то вы очень быстро в ответ получаете что-то для себя, из пространства, от ваших высших родных, что-то хорошее, какой-то сакральный дар. У кого-то материально, в материальном повседневности сразу же происходят перемены. То есть, даже если вам сейчас плохо, даже если вам сейчас трудно, не думайте о том, что вы не можете помочь другому. Просто искренне пожелав сейчас Юле оказаться на РД-фестивале, вы уже ей этим поможете. И вам тоже это добро вернется. Во много-много раз. Ну вот, кстати, я заговорила о бездомных животных, в том числе. Вот Джесси, вы видите. Катерина, да? огромное спасибо. Десять долларов. Питько о, Катерина. Большое спасибо. Большое спасибо, спасибо, Катерина. А кстати, Катерина Битько, ведь она из Беларуси, да, по-моему? Мне кажется, я путаю всегда, я могу ошибаться. Ну, сейчас, может быть, в чате а, Да, пишут. Катерина, да, да, она из Беларуси. Это я путаю с другой с другой uh -huh. женщиной. Uh -huh. Это мы просто отметили еще. Так вот, Шанти говорила о бездомных животных. Вы видите чудесную собаку Джесси. Она действительно чудесная. Не, потому, что, не, не только потому, что мы ее просто вот любим, она наша собака. Она вот по-настоящему наша. Но и потому, что она объективно чудесная. А у кого есть животные, вы знаете, что животные это еще помимо всего прочего источник проблем. Довольно крупная собака, она могла бы рвать что-то, тапки, углы какие-то. От диванов, да ну, в общем-то, все, что ей попадется, она могла бы рвать, а, наводить беспорядок и тому подобное. Ничего подобного, никакой проблемы совершенно не представляет. Если мы уснули поздно, вот как, допустим, эту ночь мы уснули в 4, в начале 5 вообще даже рано уснули, да, а вот и спали, соответственно, мы где-то до 10 часов нужно было выспаться. Так вот, она спит вместе с нами, даже если она не хочет, она лежит и будет ждать, когда мы просто встанем и отведем ее на улицу. Никогда ни в дверь не царапнет, не гавкнет, не взвизнет. На Это золотая собака. Но я сейчас расскажу. Дело в том, что мы же ее подобрали на улице. Когда мы жили в Подмосковье, это еще был й год, мы однажды вышли просто на улицу, и к Шанте подошла собака. Вот она подошла. И когда, она, сказать, и когда она раз. вот подошла, ну вот сейчас Шанси -то тогда расскажет, да, да, мы встретились с Джесси. Мы с Андреем тогда из, в Подмосковье переехали из одного дома в другой район совершенно. И мы буквально только вот поселились в этом доме, в квартире, и мы пошли гулять однажды по осени. Это был ноябрь, как я сейчас помню. И на улице, прямо во дворе нашего дома, где мы снимали квартиру, Подошла к нам чудесная собака. Такая добрая, добрая. Я посмотрела в ее глаза. Вообще, я раньше как бы не чувствовала контакта с собакой. Мне было трудно его выстроить. И... Но здесь я увидела эту доброту в глазах. Я просто приблизилась к ее носу. Вот так вот. Приблизилась, да? Да, приблизилась. Она сейчас немножко напугана. Обычно она целуется, когда к ней приближаешься. И она, она хотела лизнуть меня в лицо. Я просто проникла сразу такой теплотой к этой собаке, я почувствовала, что она, она особенная какая-то собака. Я еще Андрею сказала, ты знаешь, это наша собака. Но у нас не было возможности ее взять в квартиру, потому что эта квартира была не наша и новый ремонт, и мы никак не могли ее взять к себе. Хозяин был против. Я когда спрашивал намеком, он говорит, нет, пускай гуляет там, где гуляет. Ну, да, <laughs> да, то есть как бы мы не могли ее взять к себе. И каждый раз, когда было уже холодно, зима, Джесси в первое время ходила очень грустная, одинокая, с бирочкой на ухе, которая говорила о том, что ее стерилизовали, добрые люди, волонтеры, и отпустили на улицу. А, то есть ее не усыпили, ее именно стерилизовали и отпустили с ошейником. Мы сначала думали, что она видимо чья-то, но потом поняли, что нет. И так она и прижилась у нас во дворе, поселилась под балконом. Все ее очень любили, кто только чем ее не кормил. И чипсы, и сухарики, и все, что дети какие-то свои вкусняшки ей пытались дать покушать. Она обожала детей. Там было очень много маленьких детей разного возраста. Все ее любили, все к ней бежали, обнимали. И жесть вот такая, всегда спокойная. Спокойная, очень выдержанная. Ждала, пока ее обнимают. Получала какие-то угощения. И так мы прожили почти два года. Мы прожили, даже не почти, а два года прожили в том месте. А, спасибо, кто-то перевел донатик. Сейчас покажется сверху, я прочитаю от кого. И у нас всегда стоял вопрос: ну как же, ну как же нам взять ее к себе? Мы не можем ее оставить там в Подмосковье. И когда уже встал вопрос о переезде в другое место, а, мы я просто не знала, как я уеду, знаю, что Джесси где-то живет на улице, в стужу, и никто никак не возьмет ее к себе домой. Ну, много-много событий случилось. Мы очень долго думали, чувствовали, выверяли, просили Бога о том, что если действительно Джесси с нами будет лучше, то пусть все получится. И вот все получилось. И на самом деле, Джесси, она сейчас впервые в эфире у нас на канале будет показана. Но она не впервые вообще с нами на видео присутствует. Обычно мы, когда снимали на улице видео, это вот такие видео, где мы стоим на фоне белого, белого ограждения, да, там где водичка, деревья, парк. Вот там всегда с нами была Джесси. Она в это время кушала свои масолики и ходила, подходила к нам, ждала нас где-то рядышком. Очень терпеливо, пока мы запишем наше видео. То есть она всегда негласно участвовала вместе с нами, только была за кадром. А вот теперь она вышла в эфир. И вот Шанти не рассказала, но по большому счету то место, в котором мы сейчас живем, а мы сейчас живем в Сочи, вот так получилось. Мы не хотели ехать в Сочи, потому что знаешь, что здесь дорого, дорого жилье. Но вот сюда привела нас именно Джесси. Потому что сколько мы не обзванивали различные варианты, с собаками нигде не брали, была очень большая проблема, чтобы поселиться где-то с собакой. Очень большая. Мы этого не ожидали. Но мы хотели, чтобы Джесси была с нами. И мы вот искали, искали, искали. И вот последний момент, буквально в последний момент, подвернулся этот вариант, где мы сейчас живем. И это оказалось, ну вот оказалось в Сочи. Поэтому то, где мы сейчас живем, это то место, куда нас привела Джесси. Это мы не сами приехали. Это вот фактически из за нее мы и здесь. А, так, yeah. ну что, есть у нас в чате какие-нибудь вопросы, на которые можно ответить? Я как-то в чат перешел, а у меня спросил случайно. Знаете чат, пожалуйста, из трансляции. А это уже, наверное, сейчас будет загружать долго. У нас сейчас... Все время виснет, и ничего не толком удалось понять и послушать Ирина Трушанова. Я думаю, Ирина интернет очень плохой. Uh -huh. У нее часто что-то зависало на. Ну да, Ирина, даже когда мы были в Зуме, и там uh -huh. было все отлично у всех. А, Ирина Трушанов, да, написала. Очень жаль, все время виснет, ничего, толком не удалось понять и послушать. Ну, Ирина, да, вот. Uh, такое Елена бывает написала, спасибо анны на карту пришло 500 рублей вот видите кто-то на карту переводит юлия поэтому всем всем огромное спасибо также нам писали писала вика что она хочет также помочь yeah, uh, юлии и uh, она спрашивала каким образом можно перевести на paypal вы можете перевести на наш кошелек paypal только обязательно с пометкой помощь для юли или просто для юли лучше помощь для юли Помощь Юля. Или помощь Юли, да. Вот. А Можете переводить на PayPal. Не, знаешь, Не знаю. Может быть, обрыв связи происходит. Но сейчас нас показывает отличная связь. У нас отличный трафик. Все достаточно Где хорошо. Сейчас. Нужно чуть-чуть подождать. Он, может, подвисает просто. Джесси понюхала свет. Здесь немного жарко. Она пыталась уже в начале со мной обниматься, целоваться, но поняла, что сегодня будет что-то особенное, нужно просто лежать. А, Юля написала, от Артема Николаевича 2000 пришло. О. Ребята, огромное вам спасибо, дорогие друзья! Вы не представляете, какое вы сейчас делаете для Юли, на самом деле, очень хорошее дело. Для ее души. Потом мы вместе все посчитаем, сколько всего мы собрали донатом. Сейчас я вижу 17 900. 17 900 это не учитывая, что Юли на карту кто-то переводит 2 500, вот я уже посмотрела. Uh -huh. То есть около 20 тысяч мы уже собрали благодаря вам совместными усилиями мы собрали Юли на поездку на фестиваль. И вы знаете, на самом деле, когда мы с Андреем думали, что мы, я знаю, как проводят стримы, я часто смотрю такие каналы, вот я уже говорила канал Добра и там тоже проводят стримы и денежку часто присылают на развитие канала, ведущим. И мы с Андреем подумали, ну на что мы будем собирать денежки? Ну, как-то за то, что мы вещаем, да, может быть. Может быть, когда-то так и будет. Может быть, у нас будет какая-то цель тоже очень важная, и мы попросим вас помочь. Но когда цель какая-то благая, бескорыстная, другому человеку, это гораздо-гораздо приятнее. И вот мы просто сейчас радуемся за Юлю. Да. Я очень радуюсь. Я всегда радуюсь, когда есть возможность помочь человеку. Вот так совместными усилиями собраться и просто помочь. Это такое чудо. А, Диана отправила 1000 рублей. Диана, огромное спасибо. Мы не знаем, какая именно. Спасибо, Джесси. Джесси тоже сказала спасибо. Диана, огромное спасибо за поддержку. Может быть, это была наша как раз Диана. Угу. Да, наверное. У меня все время сбрасывается, я не знаю, что делать. Хотелось да. бы читать чат издалека неудобно. А, наверное, просто еще случайно нажимаешь. Может быть. Случайно Может нажимаешь, и она сбрасывается. Да, да, Джесси. Чуть -чуть. Ты пока останься с нами. Посиди, хороший. Джесси, волшебная. немного трудновато, потому что софтбокс светит здесь. Есть свет, и от него интенсивное тепло идет. А у вот Джесси вон шуба какая? она не привыкла к такому теплу, хотя здесь и тоже бывает жарко, но не так. Так, ну что же, так, у нас так и есть, все в порядке и звук и видео. Да, у нас пишет сейчас хорошая связь уже, вот я сколько смотрю специально на экран монитора, все время зелененький сигнал, хорошая устойчивая связь. Ну, у кого-то действительно может быть тоже плохой трафик. и ну, тогда, ж, да, Наверное, мы можем перейти к вопросам. Да? С удовольствием перейдем к вопросам. Пожалуйста, пишите. Мы сейчас поговорим на те или иные, <coughs> на те или иные темы, которые вам интересны. Ну, конечно, темы РД, темы пути родных душ. Да, вы можете сейчас задать какие-то вопросы. Может быть, по фестивалю, по организации, или что-то вас там сейчас вы хотите выяснить прежде чем поехать. Может быть, какие-то еще вопросы, которые у вас сейчас возникли на пути. Связь отличная, вот кто-то пишет. Вы знаете, если зависает видео и звук, скорее всего, это ваш интернет тоже вносит свою лепту, поэтому вы просто посмотрите уже в записи в YouTube, если кто-то что-то пропустил, у кого-то зависала временами связь, вы можете посмотреть потом в YouTube это видео, и я абсолютно уверен, что в этом видео сохранится вся та энергетика, которую вот мы сейчас чувствуем. На самом деле, вот сейчас, прямой эфир, стрим, да? И есть ощущение группы. Мы сидим, перед нами монитор. Я даже вот отсюда плохо вижу, кто что пишет, только догадываюсь. Но вот чувствуется, что есть вот эта атмосфера. Есть это единство духовное, есть это такая радость. Вот <laughs> скажите, пожалуйста, участники, дорогие, кто чувствует сейчас внутри это огромную и большую радость? Просто напишите в чате для того, чтобы uh, ну, как-то поддержать обратную связь. У нас в Шанте есть такое полное ощущение внутри радости. Uh, вот Володя. Володя написал, что если у кого-то интернет не тянет видео, то там есть галочка, только звук, картинки видно не будет, но звук без подвисаний будет. Uh -huh. Ну, то есть это опять-таки показатель того, что частично это заслуга в кавычках вашего интернета. У нас уже довольно давно все отлично с трафиком. Он пишет ⁇ отличная связь, посмотри, он зеленый, отличная связь ⁇ да? Да, да. Все очень хорошо. А, вот люди уже пишут, да, радость, радость чувствую, да, я, я. И те, очень много. Те, кто будет смотреть это видео в YouTube, уже в записи, вы это обязательно почувствуете. Да. А, и когда вы это почувствуете, тоже напишите в комментарии. Да, да, радость, да. Ну что ж, у нас есть вопросы, на которые... Один вопрос появился, да. К сожалению, вот здесь имена не очень удобно читать. Потому что латиница Лилиана БП есть не у всех душ, есть одиночные души, касаемо не только земного пути воплощения. Спасибо. Да, мы считаем, что действительно есть люди, у которых есть базовые программы парного совершенствования, и у них есть их божественная половинка, и они внутри это чувствуют, и они испытывают огромную внутреннюю тоску тоску по своей божественной половинке есть такие люди и есть люди у которых этой программы нет у них другая энергетическая структура они как бы одиночки на своем пути на жизненном и они именно в одиночестве ну как в одиночестве не так чтобы совсем никого не было конечно не так но так скажем не имея свою вот эту вот пару такую настоящую пару не имея таких отношений, тем не менее, они в жизни чувствуют себя очень хорошо, добиваются больших успехов, потому что они опираются сугубо индивидуально только на себя. Это можно привести примеры из мира духовного, там, где есть одиночный путь, ну, допустим, дзен-буддизм, к примеру, просто буддизм, собственно говоря, и христианство, и так далее, и так далее. То есть очень много духовных путей, они именно одиночные, то есть человек. Один идет там, он один молится, один медитирует, один выполняет какие-то ритуалы. Он, конечно, может участвовать в групповых ритуалах, безусловно, это его каким-то образом поддерживает, но тем не менее его основа ⁇ это его индивидуальная внутренняя энергия. А вот те люди, у которых базовые программы парного совершенствования, у кого есть божественная половинка, вот то, о чем вы вопрос задаете, они не могут чувствовать этой опоры, не могут чувствовать этой огромной энергией только находясь одиночно на своем пути. Они начинают чувствовать эту огромную энергию только когда встречают либо свою божественную половинку, правильно Джейс, либо свою родственную душу. То есть когда есть пара, есть парная энергия, мужская и женская, как бы замыкается, условно говоря, замыкается энергетический контакт, плюсы и минусы, пошла энергия. Вот есть такие люди. Вот я довольно подробно ответил на этот вопрос. Да, Радмила написала радость, радость, чудо во время эфира мне написал долгожданный адресат. <laughs> Ольга Мархайм, отлично чувствуется, надо побольше стримов. Ой, с удовольствием. Вы знаете, вот пока еще не ушли от этой темы. Радмила написала, что написал uh, ее любимый человек. Вообще, кстати говоря, мы очень не очень любим выражение БП, близнецовые пламена. Почему? Потому что происходит очень много спекуляций. Потому что человек слишком много фантазирует. Он уходит в собственную гордыню. Он уходит в иллюзии. Вот из-за того, что вот у меня БП. Ну, мы об этом много раз говорили. А когда человек говорит ⁇ мой любимый ⁇ или ⁇ моя половинка ⁇ или говорит ⁇ мой родной человек ⁇ и тому подобное, то это что-то настоящее. Понимаете, человек говорит от души. Он не апеллирует какими-то терминами модными, новомодными для того, чтобы почувствовать себя как-то, знаете, более важным человеком, что я в тренде нахожусь, у меня есть БП. Он на это не ориентируется. А он ориентируется на свою душу, на свое сердце. И вот сейчас Радмила нап написала: Мой самый главный или мой любимый человек долгожданный адресат, дол долгожданный адресат" да? позвонил, написал и так далее. Так вот, об этом еще хочется сказать. У нас на тренингах на живых. Когда мы делаем практики, у нас очень хорошо раскручивается РД поток, энергия РД потока. И именно когда это очень хорошо раскрутка выходит на такой вот уровень, значим, значимый да, вот те родные души, будем их так называть, которые раньше не выходили на контакт, они начинают писать, звонить, тому человеку, который присутствует у нас на тренинге. Это не просто реклама, это не просто какой-то красивый, такой, знаете, рекламный, Ход. А это на самом деле так и есть. Вам могут подтвердить, это многие, кто у нас был на ретритах, на интенсивных. Ну что ж, я почитаю немного чат, потому что все-таки здесь динамично идет, и можно пропустить. Татьяна Шамис написала, да, я чувствую и люблю всех сердцем. Благодарю, что вы есть у меня все. Конечно, радость написала Диана. Юли написала, Наталья, Ольга, огромное спасибо за поддержку, видимо, на карту. Uh, я написала у меня даже РД-центр горит, «Марусенька, uh, Ma тепло и радость». Сейчас, подождите секундочку, дочитаю, потому что уже много сообщений, хочется успеть их все прочесть, потому что в записи этого не будет чата, к сожалению. Наталья, полторы тысячи. Юля написала огромное спасибо. Вы знаете, мы на самом деле озвучим, наверное, уже на следующем стриме, сколько мы собрали Юли на поездку, на фестиваль. Мы спишемся с Юлей, она нам скажет, сколько ей перевели за вечер сегодня по сумме и посчитаем вместе с этим донатом думаю, что сумма как раз получилась, Юль тебе на дорогу прям туда и обратно. <laughs> да, и может быть даже на проживание соберется. <laughs> да, а Джесси на фестиваль поедет, спросила Катерина Битко. А мы... мы об этом думали. Да, мы думали, и мы бы этого очень хотели, но есть, конечно, вот опять-таки проблемы с тем, что далеко не все турбазы, ретрит-центры принимают животных по понятным причинам. Потому что все считают, что животные они чего-нибудь портят, они чего-нибудь рвут, они где-нибудь гадят и так далее. Джесси не такая, она ничего этого не делает. Это чудесная собака, которая, ну в общем-то, днем с огнем не найдется. еще у Джесси есть способность, если ее перехвалить, она чего-нибудь то сделает. Какое? Поэтому мы не будем ее слишком хвалить. <laughs> не будет. Но мы очень хотим взять ее с собой, мечтаем, и если это получится. Вот все люди, которые будут на фестивале, все ее зацелуют, и она всех зацелует. Это собака, которая обожает целоваться, <laughs> она подходит к вам с таким видом. Ну какой вид? Вот вы знаете, кто видел изображение индийских божеств, там такой немножко замутненный и блаженный взгляд. Вот у Джесси такой же, она подходит таким взглядом, смотрит тебе в глаза и так мягко тебя раз и начинает лизать. Целовать. Вот такая вот собака. Ну, что ж, очень, очень мечтаем ее взять да, с собой на фестиваль. А у нас снег идет. Кто-то написал. Я любимым напоминает. <laughs> так. У меня немножко завис чат, я отвлек. Нажала опять случайно. Ты ли он просто зависает? Вот там уже появляется, появляется у тебя. Здесь удобнее, конечно, читать. Людмила написала, чувствую какие-то необычные ощущения и все время улыбаюсь. Вот кто-то писал, что здорово, что вы начали стремиться, даже несмотря на там, технические неполадки, это так здорово. Вот я не, не смогла прочитать, у меня чат улетел. Тот старый чат улетел, к сожалению. Мы поэтому... всеми силами хотели избежать этих технических неполадок, и на это потратили мы огромное количество да. времени и сил. Но вот все, что мы могли сделать, это вот сегодня самый лучший вариант. На самом деле, да, действительно, получается по факту, что площадка Twitch, она лучше для стрима, она лучше, чем YouTube. Потому что YouTube, он тупит. Вот для стримщиков это уже не очень хорошая площадка. Те, кто стримит на YouTube, это у кого очень мощное железо, это у кого дорогие компьютеры, ноутбуки, игровые, которые стоят не одну сотню тысяч рублей, и нам это совершенно недоступно пока к сожалению. Поэтому вот есть какие-то проблемы. Да, мы только начали стрим. Вообще первый наш это стрим после когда мы в четырнадцатом году мы с Андреем у нас была служба поддержки в онлайне uh -huh. через хангаус в Ютубе. Там нам просто задавали вопросы. Мы просто отвечали. Кстати, никаких донатов нам за это не пересылали. Мы это делали совершенно бесплатно. И вот это все, что у нас было связано с прямыми трансляциями, было, по-моему, как-то так сложно было технически, сложно, да? Сложно. Мы потом решили бросить это все дело и просто перешли в видеоформат, что нам просто присылали заранее вопросы, мы их потом читали и отвечали. Но вот так, чтобы стрим делать, это наш первый такой настоящий стрим, поэтому не судите строго из-за каких-то технических неполадок. Чат мы тоже планируем, в будущем сделать другим то есть не здесь пользоваться который в твиче чат а именно на экране он у вас будет показываться и вот мы будем видеть вместе с трансляцией частичку чата ну что ж я почитаю потому что люди пишут меня кошка все время облизывает у нас не божественная любовь и я вам охотно верю потому что через животных на самом деле могут приходить родные души это правда Просто хочу поделиться. Ко мне РД стал теперь во снах приходить, причем мы все больше и больше сближаемся во сне. Сегодня даже обнимались. И это такие теплые сны. Ну что ж, молодцы, поздравляю вас. Всем счастья, написала Валентина. Татьяна, дорогие Шанти Андрей, может вопрос быть неуместен, но у меня в голове большая путаница, поскольку очень много разных программ, которые мешают наладить личную жизнь. Скажите, пожалуйста, существует распространенное мнение, что мужчина влюбляется в женщину, когда он ее добивается, покоряет, начинает заботиться о ней, а не тогда, когда она сама сразу влюбилась, он от этого теряет интерес, да и вообще еще сам не влюбился, не знает, что делать с такой девушкой. Эта теория применима к близнецовым пламенам или к родственным душам? И надо ли все же женщине проявлять меньше эмоций и чувств к мужчине, конкуренцию создавать, чтобы он влюбился? Или это теория заблуждения? И мужчина, если влюбляется в настоящей любовью, то сразу. Но это понятно, этот вопрос имеет отношение к обычным формальным связям. Да? Всем это известно. То есть, если женщина хочет, чтобы мужчина в нее сильно влюбился, она должна быть неприступной и тому подобное. А имеет ли это отношение к близнецовым пламенам и родственным душам? Определенные отношения, да, действительно, имеет. То есть определенная часть доли истины в этом есть. И у, у близнецовых половинок нечто подобное тоже встречается. У меня очень большой опыт консультирования. с 2019 года я консультирую по этим вопросам. То есть получается уже скоро 10 лет. Да? И действительно такие вещи бывают. Когда женщина встретив своего или родственной души или близнецовую даже половинку, она распахивается сердце, ее раскрывается, она хочет быть с ним, она летит к нему навстречу, вот это слишком большая ее активность, мужчина пугает, и он сразу закрывается или даже убегает. И вот в подобных случаях действительно нужно женщине быть чуть-чуть более сдержанной, для того, чтобы не так сильно пугать мужчину. И действительно это работает. Как только женщина больше уходит в свою внутреннюю любовь, в свое сердце, она внутри у себя любит свою родную душу. И во внешней жизни не агрессирует, не нападает на него, не догоняет его. Да? А вот он начинает больше проявлять к ней интересы, больше внимания. То есть определенная доля истины в этом есть. Но только определенная. То есть на все 100%, как в формальных отношениях, это не работает. Почему? Потому что встречи и родственные души, и близнецовых половинок она происходит совершенно на другом уровне. Она происходит на уровне будхиального и атманического тела. Это ваша высшая душа. И у вашей высшей души, всех тех понятий, которые присущи нам здесь, в повседневности, как сейчас говорят, любят говорить 3D, да? такое модное опять название, вот у высшей души всех этих законов, всех этих таких примочек у нее нет. Поэтому на вашу настоящую любовь это не влияет кто более активный, кто менее активный, она все равно есть. Все равно есть. Но тем не менее в обычных, то есть не в обычных, а на повседневном плане, когда происходит взаимодействие, это имеет, имеет свое выражение. Когда женщина слишком активна, мужчина пугается и убегает. И наоборот, когда мужчина слишком очень активен, женщина может закрываться, женщина может убегать. Но стоит только одному из двух как-то немножечко сбавить свою активность, как второй начинает больше активизироваться. Это присутствует. Ну, это как бы с психологии, да, животных да, это... убегает, и кто убегает, кто догоняет. Да. А, но здесь еще, наверное, тоже как бы имеет место индивидуальный момент, потому что в каждой паре, безусловно, по-своему происходит. Но, например, я достаточно очень спокойная женщина, я не люблю проявлять активность первой, никогда не любила, но когда я встретила Андрея, я поняла, в какой-то момент, во мне просто проснулась эта энергия, а... Потому что это программа, это наша личная программа, которая сработала и в этой жизни, когда мне приходилось буквально его будить тоже в какой-то момент, идти за ним, объяснять ему, говорить, что я твоя женщина, потому что не, не, не настаивай не тупой ногой, а именно из любви, потому что... Много-много чего было в других воплощениях, что в этом воплощении, естественно, сказалось вот таким поведением, что один Име... убегает, другой догоняет. Имеет значение кармический фактор. Что такое кармический фактор? Вот немного поговорим Может, об этом. Я чат, а, ну сейчас буквально тогда два слова раз, что я упомянул. Если в прошлой жизни вы встречали своего мужчину и он бегал за вами то в этой жизни все будет наоборот вы встречаете этого мужчину и теперь вы бегаете за ним ну это вот карма да то есть должен быть определенный баланс тоже okay, наверное все идем дальше да идем дальше а, вот кто-то написал Екатерина написала Джесси напоминает мне мою любимую собачку такая спокойная девочка а... и спокойная и любви девочка да, я писала еще в самом начале, как круто, что вы начали стримить. Пусть связь плохая, интернет шалит, я все равно люблю вас, благодарю за то, что вы есть, вы очень помогаете, ваш труд не мы живы благодаря вам. Идем два года внутренним путем, надеемся на лучшее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Тут маленькая ремарка, у нас есть знакомая пара, которые тоже много лет, они шли внутренним путем, и вот буквально вот в прошлом году они соединились. Mm -hmm. Женщина Лариса приезжала на Рождественский ретрит, и нам рассказала об этом, и мы очень радовались. Поэтому если вы сейчас идете внутренним путем, то действительно может прийти время, когда вы соединитесь. Это вполне возможно. Да. А... А Люция, наверное, продублирует для Джесси. Так тепло от вас. Благодарю. Удивительно. Сейчас везде вижу собак с темным окрасом. Везде будто знаки о собаках. И такое тепло. Еще фраза попалась на днях. Некоторые ангелы выбирают шерсть вместо крыльев. Кто-то тоже женщина повторяется. Миши. Я не очень понимаю, Анна или Инна. Прошу прощения, потому что вот трудно читать такое латинское название. Как тут быть сдержанной, когда герой внутри шашкой на голо дерзит вперед. Я границы нелегально пересекла в этом году, ради встречи с ним. Но на самом деле вот эта вот отдельная тема, почему очень многие думают, что женщина, настоящая женщина, это только пассивное существо. Конечно, она не должна все время скакать на коне, входить в горящие избы и так далее. Но есть и такие женщины-амазонки, да, можно так сказать, воины. Но в женщине, даже если она мягкая, даже если в ней много женской энергии, иногда в какие-то моменты может просыпаться вот эта активная энергия, как написала вот эта, эта женщина, к сожалению, не знаю, то ли Инна, то ли Анна иногда действительно у женщины на пути родных душ в отношениях с ее любимым мужчиной может тоже внутри просыпаться такая активная янская энергия, вот как в моем случае тоже, я просто вставала и ехала к Андрею. Я говорила ему что-то, что из меня само шло в потоке. И таким образом я спасала наши отношения. И, в общем-то, до сих пор иногда это происходит таким же образом. То есть я думаю, что Шанти хотела сказать, что опять-таки вот это стереотипное восприятие, что женщина не должна первой писать, не должна идти первой навстречу, она должна ждать, когда мужчина да. это сделает. Это совершенно не работает в отношениях Близнецовых пламен, родственных душ. Mm -hmm. То есть это уже уходит на десятый план, это не имеет большого значения. Да, но, конечно же, хочется сказать, что если вот мы так ответили, это не значит, что нужно всегда брать на себя активность. А, в то же время не надо женщине тоже брать на себя лишнюю активность, потому что мужчина, ну, в лучшем случае он станет пассивным. А в худшем случае он вообще начнет как бы смотреть куда-то в сторону, вот как предыдущая женщина задавала вопрос. Потому что даже наблюдая мир животных, мир природы, я всегда отмечаю, что когда происходит в природе брачный период у животных, у птиц ли у других животных, проявляет активность самец, он добивается самку самка принимает или не принимает эти ухаживания, то есть она выбирает, нужен ли этот самец, подходит ли он ей по каким-то там своим параметрам да, природным, или нет. То есть она даже не соглашается на каждого самца. Это я несколько раз наблюдала, это можете посмотреть а также ролики из мира животных и сами для себя это отметить. То есть Изначально закон мироздания, он так устроен, что мужчина он проявляет активность, женщина это более пассивная, принимающая структура, но иногда, иногда бывают такие моменты, когда вы просто не можете не действовать как женщина, когда вы чувствуете, ваше сердце вам подсказывает, что вот нужно, нужно сейчас взять шашку, скачить на коня и поскакать к нему, иногда бывает такое нужно. Но, конечно же, это не должно быть стилем вашей жизни. Иначе все поменяется, и вы будете выполнять роль мужчины, а он скорее женщины. Ну, опять же, это у каждой пары своя задача. Ладно, идем дальше. Ксения Берник. Дорогие и Шанти, после прохождения трансформации попала книга. Попалась, наверное, книга ⁇ Врата, которых нет ⁇ Вроде такое название. И меня осенило. Осенило понимание, что я не существую, все запрограммировано. Это был мой способ для отказа от эго. И как теперь совместить понятие, что я ничего не могу изменить в моей жизни, каждый человек имеет выбор. Вы знаете, и на этот счет есть и другие книги, которые пишут диаметрально противоположно. Они говорят о том, что вы абсолютный хозяин своей судьбы, и все, что вы захотите, то и будет в вашей жизни. Есть же средняя точка зрения, да, которая говорит о том, что да действительно есть судьба, есть предрасположенность, есть определенная программированность, но от человека может зависеть, по крайней мере в определенные моменты жизни будет ли он действовать по той программе, которая ему заложена изначально, либо он сформирует другую программу, либо выйдет на другую программу, как можно сказать, не сам будет сформировать, а просто выйдет на другую. Есть фильм на этот счет, называется "Меняющие реальность. Если кто не видел, посмотрите там очень хорошо. Ну, конечно, фантазийно, сказочно, но тем не менее хорошо показано именно это. У человека есть судьба, вот он должен идти туда. Вот сейчас упадет чашка, кофе ему на одежду и так далее. Да? То есть все до мелочей предрешено. Но вдруг главный герой выбивается за пределы этой колеи, он нарушает. Эту программу и начинает его жизнь идти по другому руслу. Вот лично я придерживаюсь этой самой срединной точки зрения: что есть судьба, да. Но человек может своими очень большими усилиями изменить свою предрешенность, то, что ему предрешено, то или другое, или третье. Он может это изменить, он может выйти на другой уровень. Это действительно есть. И многие иллюзии, вот у нас есть даже видео на эту тему. На канале если кто не видел посмотрите я не помню как она называется не так давно я его выложил это видео с ретрита так вот есть люди которые осознают на самом деле что в их жизни наступает момент силы это определенная такая точка рубикон выйдя за которую они могут изменить свою судьбу и не только свою судьбу но и судьбу еще и другого человека даже могут изменить так что вот так не расстраивайтесь по поводу прочтения этой книги не берите в голову, не все, не все так на самом деле, как пишет в книге. <laughs> да, надо чувствовать просто душой, как душа вам подсказывает. А, ну вот опять эти имена не могу читать. Ну ладно, буду читать просто сообщения, не обижайтесь, если как-то не так вас назову. А, Мишина Инна, да, спасибо Инна, поняла теперь, что вас и Инна зовут. А, так, так, так. Убегает у нас. А, спасибо вам огромное в первый раз на вашем стриме. Это так чудесно иметь возможность общаться с вами участниками. Огромное вам спасибо за вашу работу. Это очень ценно. Спасибо. Благодарю. Но мы и сами тоже первый раз на нашем стриме, <laughs> потому что это первый наш стрим. А, дальше читаю. <laughs> не могу отвлекаться. Ты говоришь, и я не слышу, я читаю. А, Ира Писарева родные, благодарю всех за эту встречу. Спасибо вам, Ирина. Мы тоже очень рады вам и искренне надеемся, что вы приедете на фестиваль. Да, да, Ирина, я не устаю повторять просьбу. Пишите, пожалуйста, ваши стихи в чате. Пишите их больше. У вас особенные стихи. Они очень хорошие и чувствуется, что это именно ваши стихи. У вас есть стиль. Очень хорошие стихи. Не стесняйтесь, публикуйте. Ну а если сделаете еще видео со своими стихами, будет вообще замечательно. Спасибо, Ирина. Да, спасибо. Так, ну что, может быть, мы немножечко Светлана. активизируем еще и материальную помощь для Юли. У нас остановился счетчик на очень хорошей цифре. Остановился там где-то около восемнадцать девятьсот. Восемнадцать девятьсот, да, плоховато видно отсюда мне. очень хорошая цифра. Мы не надеялись только набрать, но у нас есть еще немного времени, и вы можете еще немножко помочь Юле. Не обязательно большими суммами, не думайте, что вы обязательно должны перевести большую сумму для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Если вам нетрудно переводить 50 рублей, пожалуйста, переведите 50-100 рублей. Любая сумма, которая вам будет пассивной, которая будет у вас от души, ну, она будет хороша. Юля вам скажет спасибо. Огромное спасибо нашим Модератором Диане, Виктории, Володе они стараются, помогают вовремя, откликаются на все вопросы. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. И еще хочу отметить, в связи с этим мы знаем, что и Вики, и Диане сейчас не просто, не легко у них живут, идут сейчас довольно-таки тяжелые процессы внутренние, но тем не менее они вызвались помочь, они с удовольствием это делают, мы это очень ценим. Большое вам спасибо. И Володя, спасибо, он сейчас на трудовой вахте, он сейчас занят, связан по рукам и ногам своей работы, но тем не менее, находит минутку для того, чтобы тоже оказать участие, оказать помощь в стриме. Я что-то хотела прочитать. А да, Екатерина нас поздравляет. Это первый стрим. Поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Инна написала, Боже, как я люблю вас, сами впервые на своем стриме. Андрей Шанти, всегда светите, светите везде. Всех благ вам. Спасибо огромное, Инна. Спасибо. Эля. Добрый вечер, родные. У меня такой вопрос. Мы векторные плюс связь по типу РД. Усугубляет ли это кармическую отработку? Спасибо вам. Да, векторные связи очень усугубляют отработку. Как известно, а, ну, вообще астрологи по-разному рассматривают векторные связи. Кто это рассматривает с положительной точки зрения, кто с отрицательной. Но векторные связи это всегда особенно сильная зацепка пары. То есть они, если встретились, там зацепаются очень жестко. Поэтому, если вы хотите жестко в том смысле, что они не, не, не оторвутся, они не покинут друг друга. Просто так, даже если у них очень-очень тяжелые, очень плохие отношения. Поэтому, конечно, усугубляется отработка, да, в векторных пар. Тут У нас вот пара Михаил, я так понимаю, и Инна, да? А Михаил Кишский. Давай что... я тебя подопру, ты от меня. У об, них за два кутишься. года уже связи, можно целую книгу написать. Куда писать? Вот девочки отвечают модераторы, что можете писать вашу историю в чат РД фестиваля. Uh -huh. Там же ссылочки дали. Отлично. По поводу книги. Я хочу написать обязательно пост в, в РД чат и напишу его, как только найдется у меня часок времени свободного, пока абсолютно нет свободного времени. А так вот, вы знаете, читая РД чат каждый день, а я читать. Его читаю с огромным удовольствием, чувствуется энергия в сердце, в РД-центре. Энергия начинает реально ходить в теле, поэтому удовольствие настоящее очень большое. И вот читая каждый день РД-чат, я все больше и больше прихожу к мысли, что я читаю книгу. Вот она такая разнообразная, многогранная, разная очень. Но тем не менее это какая-то одна книга. Книга родных душах. Она фактически рождается у нас на глазах, у всех. Кто участвует в Эрдо-Чате, кто пишет, комментирует. Рождается эта книга. У меня появилась такая мысль, а что действительно? Собрать все это и опубликовать книгу, которую так и назвать, родные души. Или Путь родных душ. Или что-то подобное. Я думаю, будет это уникальная, очень необычная, очень оригинальная книга. У этой книги нет одного автора. Но эта книга целостна и едина. Она едина в том, что есть. Энергия родных душ, есть этот поток. И человек, который будет читать эту книгу, который чувствует, у которого душа хоть немного, хотя бы открыта, он будет чувствовать эту энергию, он будет чувствовать, что попадает в особенный поток. Вот такая идея у меня родилась по поводу того, чтобы действительно сделать книгу книгу ⁇ Родные души ⁇ Ну, Пой. нам еще и книги не хватало теперь. У меня занятость <laughs> полной. У нас и так занятость 24 часа в сутки с фестивалем, вот сейчас со стримом и с другими моментами. Но... Хорошо, вот ребята помогают. И Диана написала ⁇ Андрей Шанти, помощь вам, это помощь нам самим. От души счастливы участвовать в организации. Спасибо огромное, Диана, и Вика и Володя. Володя написала ⁇ Живая книга ⁇ Это да, вот вы знаете, <laughs> я хотел все-таки закончить по поводу книги. Мне кажется, это будет, если не самая необычная книга в мире, то по крайней мере одна из самых необычных книг в мире. Это книга, которую реально написали разные авторы, которые живут в разных странах, у которых разные религии, разный возраст. у них очень много разного. Они очень разные, но вот объединены единым потоком. Согласитесь, это уникальная будет книга. Нужно будет обязательно подумать над ее изданием. Люция написала, очень счастлива быть первыми участниками первого стрима РД. Благодарим от всего сердца Андрея Шанти, Джесси, всем света и всем, кому нужно сейчас исцеление, спокойствие, ответов на пути всем потоки любви. Благодарю тысячи раз тепла всем и радости и гармоничного соединения с вашими родными душами. От всего сердца спасибо, Люция. И Люция, она всегда после РД молитвы, она пишет просто ну, невероятные комментарии наполненные вот этой безграничной божественной любовью. И я даже последний комментарий разместила на своей страничке в Фейсбуке, написала о том, что так мог написать только человек, чье сердце до краев переполнено любовью. И на самом деле, Лция, огромное вам спасибо. Конечно, хотелось бы, чтобы вы почаще писали. Вы пишете не просто красиво, а чувствуется, когда читаешь строки, что пишет ваша душа. Вот. Ваша душа, она может выражаться в этих строках. Это так здорово. Я вот сейчас увидел краем глаза, но не успел заметить. По-моему, Константин перевел тысячу рублей. Да. Мелькнуло, мелькнул может, бриллиантик. Нет, да что-то мелькнуло. Что-то мелькнуло. Но вот интересно то, что счетчик, счетчик как бы завис на одной цифре, восемнадцать девятьсот и все. Хотя донаты поступают. Ну, мы в конце, все равно, в конце стрима, у нас будет сумма на сервисе донатов, и мы уже увидим ее. Наверное, это Константин. Большое спасибо вам, Константин. Юля вас тоже благодарит. Да, огромное спасибо. Шикарная идея с книгой, сборник историй. Тоже эта мысль была почему-то о книге. Обще удивительно, что Андрей этим будет заниматься. А почему сразу Андрей? Почему Нет, сразу Нет, знаете, я вы <свят> против того, чтобы Андрей этим занимался. <свят> Андрей, чем только не занимается. Мы будем все, наверное, заниматься этим. Нет? Найдется какой-то другой человек. Все писали, все и занимаются. <свят> да. Это будет еще и многотомник, написала Юля. И, да. наверное, бесконечный многотомник, многотомник потому что идеи, то есть не идеи, а истории рождаются, рождаются, рождаются. Ну что ж, вопросы вот здесь были про энергетический шар. На самом деле я не поняла, чем чем мы можем здесь помочь. Это чисто такой индивидуальный вопрос, индивидуальный процесс, поэтому я даже не знаю, стоит ли зачитывать, наверное, не стоит. Мы можем ответить на какой-то вопрос общий, что касается пути душ, но что же касается ваших каких-то личных процессов, вот какой шар появился и что это было, мы вряд ли ответим, что это было. Есть вопросы индивидуальные, которые требуют только индивидуального рассмотрения. Да, да, конечно. На них отвечать обобщенно не имеет никакого смысла, а может быть, даже вредно, поскольку это может быть совершенно не про вас, и вам не понадобится наоборот, собьет вас толку индивидуальный вопрос это только индивидуальный формат. Да. Я плачу с благодарностью от ваших слов, Шанти, это огромная поддержка, очень важно было услышать эти слова сейчас. Спасибо вам, Люция, на самом деле мне всегда очень трогают за душу ваши комментарии. Вот чем хорош стрим, тем, что мы можем в формате живого общения выразить то, сказать то. Что по переписке сказать, может быть, не получается, может быть, еще какие-то причины. Не всегда, бывает не всегда бывает возможность. А когда идет живой разговор, идет живое общение, то человек может сказать больше, раскрыться совершенно с другой стороны. Видите? Да. Поэтому чем больше будет форматов для того, чтобы общались родные души, тем лучше. Стримы, чаты и так далее. Ну что ж, у нас еще есть полчаса, чтобы до завершения стрима... Вы еще можете прислать какие-то донатики, если есть желание поддержать Юлю. В общем-то, вы огромные молодцы. Мы все огромные молодцы, что вот мы смогли уже такую сумму для нее собрать. Я думаю, Юля сама не верит в свое счастье, что так быстро получилось это. Но, Юль, ты не зря ждала так долго. Андрей Шанти и Джесси, спасибо огромное, так радостно вас слышать. Отличная идея со стримом. Спасибо Диане, Вике и Володе за труд над стримом. Спасибо за ваши вопросы, родные Шанти, Андрей за ответы. Катерина написала Битько. Спасибо, Спасибо вам. Вот что-то Михаил писал и у него, видимо, сорвалось. Ну, подождем, сейчас придет. У нас уже я вижу садится аккумулятор у видеокамеры. Может быть, осталось максимум 15-20 минут. Может быть, чуть больше. Поэтому мы вдруг можем неожиданно прерваться. Если это произойдет, то, ну вот знаете, скорее всего просто села камера, и на этом стрим закончен по техническим причинам. Но мы будем вот отслеживать. Я смотрю, там должен замигать красный огонечек. Если я вовремя среагирую, значит, мы успеем с вами еще и попрощаться. Так, ну что, идем дальше. Бесконечный многотомник. По неподтвержденной информации близнецовых половинок 144. сорок миллиона пар. А как здорово! Вы знаете, в тринадцатом или четырнадцатом году вообще эта информация очень веселит нас. Всегда на самом деле веселит, очень весело. В тринадцатом или четырнадцатом году мы встречали такую информацию, довольно устойчивое мнение, что в мире, по-моему, должно быть 144 пары только близнецовых пламен. Причем кто-то всерьез писал, что на Россию распределено по-моему, ну вот какое-то такое число и все, и вот и все Вот не меньше и не больше Откуда такая информация, откуда такие цифры Ну, наверное, какой-нибудь ченнелинг очередной случился у кого-то Но в общем и целом мы относимся к этому с большим юмором Почему? А, весело это Почему? Ребята, потому что это ничего не стоит это пшик а разве вам вообще это важно да, если как... у вас есть ваша любовь какая если у вас есть ваш возлюбленный или ваши возлюбленные какая вам разница сколько еще таких пар разве вы, это вы хотите вообще? быть один из 144 миллионов ну а что это дает самое главное то что дает, дают эти отношения это любовь это уникальное расство душ и вот уникальные явления которые при этом происходят у вас происходит раскрытие души у вас расширяется сознание невероятно у вас происходит трансформация у вас жизнь меняется перед вами открываются такие глубины и высоты духа что в общем то ну какая разница сколько где какое число <laughs> я всегда очень смеюсь когда вижу в интернете подобной информации что столько-то пар что они должны так-то пройти там свое вознесение или соединение на всех уровнях Хочется просто закрыть эту всю информацию и идти жить дальше своей жизнью. Потому что я понимаю, что в этой информации нет любви. В ней нет ни, ни граммы любви. В ней есть какая-то сухая информация, которая мне ничего не дает лично для меня, для моей жизни, для моей пары, для моего взаимодействия с моим мужчиной. Мне это ничего не дает. И для меня в первую очередь важно, что смогу я лично я сделать в моей паре да с моим мужчиной и что он сможет что мы вместе сможем сделать в этой жизни для того чтобы проработать определенные моменты которые мы пришли в эту жизнь прорабатывать для того чтобы обрести определенный опыт души что лично мы как наша пара сможем сделать для других людей чем мы сможем помочь какой след мы можем оставить в этой жизни после своего ухода вот самые главные вопросы. Все эти ченнелинги, сколько близнецовых пламен, для чего они встречаются и так далее, и так далее, ну, ну это полная какая-то ерунда уж, простите меня, но я так скажу. Потому что я никогда не читаю эту информацию я считаю это просто человеку, ну, нечем заняться. Но на самом деле это спекуляции для того, чтобы привлечь ваше внимание, для того, чтобы забрать ваше внимание, забрать ваше время или даже забрать ваши деньги. То есть это ну, просто спекуляция. Спекуляция на каком-то тренде. Вот сейчас БП это тренд. И на нем спекулирует. Кто-то делает массу видео а, на, на эту тему. При этом далек сам от этой темы. У него нет своей близнецовой половинки. Но он штампует и штампует видео. Ну вот считает, что это, наверное, каким-то образом ему помогает, другим помогает. Ну, Бог допустил, но значит, так пусть и будет. Но вы должны. А с нашей точки зрения, вы должны все это рассматривать через свою собственную призму, через свою душу, что вас внутри откликается, что вам лично это дает, число 144 миллиона, что оно вам дает, для вашего сердца, для вашей души, ничего. Фактически ничего для души это не дает, только для ума и для вашего эго, больше ничего. И я очень рад, я сейчас хочу об этом особо сказать, подчеркнуть, большие красные буквы, я их подчеркиваю, я говорю... А очень рад, что у нас в чате, родные души, практически нет вот этих всех терминов: БП, Вознесенные, Перенесенные и так далее. Вот эти все темы пустые они не муссируются. Если там есть такой, знаете, 1-2% от общего количества постов и комментариев вот что-то кто-то выясняет, у меня БП, не БП. А в основном процентов это разговор о любви и о душе. Вот я этому так рад. Вот просто очень рад, потому что это же настоящее. И те люди, которые заходят в чат, те, которые в теме родных душ, они и чувствуют это настоящее. Вот это самое главное. И это дает радость, дает счастье и внутреннее удовлетворение. Да, вот Инна, если не трудно, скопируйте еще раз ваш комментарий из чата, потому что опять он у меня пропадал. А, Ольга Жива, стоит ли делать решительный шаг и уходить от мужа, кармического партнера, или сами обстоятельства подведут к расставанию? Есть два способа, Ольга, есть способ такой, знаете, героический или беспредельный, можно еще сказать, когда вы действительно сжигаете все мосты за собой просто одним махом, одним таким напалмом, так сожгли и ушли. Есть такой способ, почему нет? Есть способ другой, когда вы терпеливо, долго, планомерно, гармонично, экологично отрабатываете свои кармические отношения и после этого, после того, как вы все это отработали, все правильно сделали, эти связи, они сами истончаются, становятся как ниточка паутиночка и хоп, исчезают, и вы довольно-таки или относительно безболезненно расходитесь, относительно безболезненно, либо вообще безболезненно. Мне рассказывали на консультациях такие случаи, когда вы вот просто мы сели за кухонный стол, сказали, ну, наверное, нам надо разойтись уже, уже хватит. Ну да, вот, поплачут дар друг друга как бы еще немножко внутри переживут вот эту боль расставания и все вот выбирайте есть два способа а, конечно же я могу рекомендовать второй способ но честно говоря первым способом я ходил гораздо чаще и поэтому я его не рекомендую потому что он жесткий потому что он uh, только знаете такая иллюзия что он короткий быстрый так шок все и ничего не осталось Ничего подобного. Есть такие глубинные связи, которые просто так одним уходом не сожжешь. Они остаются. И их приходится так или иначе отрабатывать. Выбирайте для себя тот способ, который вам ближе. Но по гороскопу таких людей видно. Видно вот этих вот героев, воинов, у них своеобразный гороскоп, у них своя энергетика. А есть вот люди, такие гораздо-гораздо более мягкие, более гармоничные. Им такой способ не подходит. Uh -huh. uh, Юля написала Эльмира, перевела 500 рублей еще Юли на карту лично. Благодарим вас, Эльмира. Спасибо. Ну мы благодарим от Юли. Uh, <laughs> да, конечно. Uh, Наталья Шаламова, Шанти, согласна. Любовь не считает. Любовь безгранична. Конечно. Так, ну там дальше уже ребята переписываются. Здравствуйте, интересен опыт завершения миссии с родственной душой. Ощущаю легкую грусть, как при расставании с дорогим человеком, и частично как будто уменьшился поток, который меня наполнял. Если вы с родственной душой, лично вы, я вот обращаюсь к конкретному одному человеку, лично вы с родственной душой завершили миссию этой встречи, а миссии бывают очень разные, очень разные. Вот это действительно. Сугубо индивидуально. Если миссия завершена, то при расставании вы действительно чувствуете ну, такое спокойствие, как с хорошим приятелем простились, выпили последнюю чашку чая вместе, съели пироженку, ну и опять-таки немножко сгрустнули и, и простились и ушли. Но это фигурально выражается, естественно, не буквально. Так вот, если у вас внутри есть спокойствие при расставании, значит, 90 с лишним процентов, что ваша миссия завершена. Олега поблагодарила за ответ, сказала, что пока их не разводит. Uh, одно обстоятельство. Ну, вот выбирать есть два способа. Так, это я прочитала. От всего сердца благодарю вас, Андрей Шанти, и всем, всем за прекрасную атмосферу. С уважением, Лола. Спасибо вам, Лола. Очень радостно, что вы тоже пришли. У Лолы сейчас уже почти 12 ночи в Казахстане. Лола писала, почему у нее отображаются цифры вместо имени. Лола, в настройках профиля, посмотрите потом, когда завершим трансляцию, там есть имя, которое у вас отображается. Вы, наверное, зарегистрировались по номеру телефона, и поэтому у вас отображается номер телефона. Можно перерегистрироваться, кстати. Мы только через месяц. Да. ну Нет, просто перерегистрироваться с другим а именем с другим? и с другим паролем. Да, а. да. Только на латинице нужно написать имя и фамилию без пробела. Так, ну что ж, вроде бы все. Будешь чайок. Не хочу. Андрей, спасибо за этот ответ о миссии, Екатерина Битько. Я уже не очень слежу. Да, пожалуйста. Ну что ж, друзья, наверное, многие чувствуют, что вот стрим уже подходит к своему такому логическому завершению и видеокамера наша нам это показывает я думаю, что максимум 10 минут у нас остается мы с удовольствием еще можем ответить на ваши вопросы касаемо пути родных душ, касаемо вашей ситуации но если они не индивидуальные, конечно, вопрос. а еще немножко хочется сказать о фестивале у нас сейчас на фестивале, фестиваль, как я в самом начале писал, кто был на сайте фестиваля, посмотрите, кто не был, обязательно побывайте на этом сайте, почитайте внимательно, фестиваль это живой организм, это не есть какая-то жестко зашитая программа, в которой будет только вот это и ничего другого не будет. То расписание, которое там висит в фестивале, там внизу написано, есть такая строчка, оно примерное, оно может видоизменяться. Так вот, на сегодняшний день у нас есть уже три волонтера на фестивале, которые приносят свою такую струю, свою черту в этот фестиваль вносят. А это Юля Смирнова из Германии. Она профессиональный альтист скрипач. Я, честно говоря, не знаю, как правильно сказать. Я знаю, что альт это большая скрипка. Она профессиональный музыкант с очень хорошим большим стажем она работает и играет в Германии. И она с огромной радостью откликнулась на вот предложение. Предложение, которое на сайте стать волонтером фестиваля. Она будет играть на фестивале. У нее есть прекрасный РД опыт, который она немного писала у нас в чате в РД чате. Она приедет на фестиваль и будет играть. Также Саша, наш давнишний знакомый друг, родной по духу человек, наша родная душа. Он, он давать будет цигун. Он, Саша, скромный человек, он никогда не говорил, что я 8 лет занимаюсь цигуном. Он, он ребят, говорил там. на Байкале, но, но не так, при тебе. Так, так как-то вот он, между прочим, говорил, то есть он как-то не выпячивался. Юля написала: вот. альтистка". альтистка. Альтистка. Хорошо. Альтистка. Юля, альтистка. Так вот, Саша, он занимается 8 лет цигуном, он, как написал, уже на второй ступени, называется железная рубашка, я запомнил это дело. А вот он будет давать цигун. И, значит, Галина Ступаченко, профессиональный массажист, она дает различные виды массажа, работает массажистом тоже несколько лет, и, к сожалению, не помню сколько, тоже будет у нас на фестивале. Так вот, к чему я все это говорю? Открыты еще вакансии для волонтеров. Мы ищем фотографа, мы ищем видеоператора. Если этот человек будет профессионал, это будет просто сказка и подарок небес. Этот человек сможет снять, что-то подобие документального фильма о родных душах, о фестивале, о тех людях, которые там будут. Это зависит будет от него, от его взгляда, как профессионала, что он найдет, что посчитает для себя нужным. Но нам действительно очень нужен хороший фотограф хороший видеооператор. <laughs> Если будет фотограф-профессионал, то тоже будет подарок небес, он сможет сделать замечательные фотографии. Почему это еще очень важно, очень ценно? Потому что на самом деле, когда люди возвращаются с ретритов, с интенсивов наших, они потом, просматривая все эти фотографии, они вновь возвращаются в ту же самую обстановку, в ту же самую атмосферу, они все это прекрасно чувствуют, у них... Все опять внутри вот точно так же у них активизируется, как это было на интенсиве или на ретрите. Поэтому чем больше красивых, хороших, качественных фотографий, видео будет с фестиваля, тем лучше. Друзья, если вы знаете такого профессионала или просто хорошего фотографа, хорошего видеоператора, скажите ему пусть приедет на фестиваль родные души, пусть сделает что-нибудь красивое хорошие и все люди, которые участвуют в фестивале, ну просто вот поклон низкий ему, и мы тоже, а вот, ну и будут, естественно, определенные преференции а, такому человеку. Почитайте, есть информация на сайте rdfest, там есть страничка волонтер. Итак, открыто у нас, значит, вакансия фотографов, и если вы еще хоть хотите что-то предложить особенное на фестивале, пожалуйста, присылайте заявки, присылайте свои резюме, мы с удовольствием рассмотрим, если ваше предложение будет практическое, если оно будет такое настоящее, мы безусловно на него откликнемся. Юлия написала Смирнова, очень рада, правда, благодарит всей души, пусть будет больше волонтеров, пусть Юля, да. пусть, это же фестиваль. же а вот это живой организм, пусть он живет, пусть развивается. Катерина написала, да, фото и видео очень передают энергетику, uh, конечно. Инна uh, написала, если красный огонек замигает еще раз, благодарю за стрим, люблю всех и каждого. Ильмира, <laughs> как долго можно идти внутренним путем? Ну, наверное, до того момента, когда вы пройдете необходимый вам процесс. А абсолютно Может индивидуально. Быть... Абсолютно да, здесь индивидуально. вряд ли что-то можно ответить. Uh, Ольга Жива, по какой форме присылать? Это что именно? Заявку, да? Напишите нам на почту, Ольга, мы вам уже там подробно ответим. А, а вообще есть страница, называется волонтерство. И там внизу в этой странице есть форма, специальная форма, и вы ее заполняете, и все там очень четко понятно. А, дорогие Андрей Шанти, дорогие ребята, родные, спасибо вам большое за общую живую встречу. Сижу и так хорошо, просто хорошо внутри. Спасибо вам большое за мощную поддержку на пути родных душ. Спасибо большое, Вике, Диане, Володе, за помощь по техническим вопросам. Спасибо вам, дорогие родные. Но ну, это, наверное, наша Машенька. <laughs> Спасибо тебе, моя хорошая. Ты я всегда тебя чувствую, очень твою душу. <laughs> а вот, кстати, если Маша приедет с пианино, ну не с этим большим-большим, <laughs> который все знают. Маша приедет а, с пианино. А, <laughs> да, да, да. Ну, вот такая вот, как она, ионика называется. <laughs> да, да, да, Нет, такой. Электронный. Электронный такой, да. И сыграет нам, но мы тоже будем очень рады и очень благодарны. Маша, обязательно приезжай. Да, yeah, Машенька, приезжай, выбирайся. Если что-то будет трудно, мы также соберем стрим, поддержку тебе и твоему любимому. Если будет очень трудно, там с финансами мы это рассмотрим, безусловно. А сам поток тоже уменьшается, когда миссия завершена, или это субъективное ощущение? Он уменьшается, он очень резко уменьшается. Он там практически до нуля падает. Но это не значит, что вы окончательно вышли из потока. Это означает, что вот с данным человеком, если мы говорим о родственной душе, да, конкретно, вот с данным человеком у вас уже миссия завершена, и поток пропал. Но после того, как вы идете дальше, по этому же пути и пути родных душ, у вас могут быть другие обстоятельства, и вы опять, у вас опять может активизироваться поток. So, um можно посмотреть связь по гороскопу, если только точно мое время рождения, его не знаю. Очень приблизительно. <laughs> <laughs> ну, связь иметь в виду родных душ, наверное. А, если вы имеете в виду связь родных душ, то тут нужно выяснять тип отношений. Если это близнецовые племена, а гороскоп не так много скажет, действительно что-то скажет, но не так много. А если это кармические связи, то, конечно, там очень много информации. Но опять-таки, если известны только точные данные вашего рождения, то можно сказать, в лучшем случае на 50% то, что у вас есть, то, что заложено. <laughs> Юля Смирнова написала, наша артистка. Наша Маша с пианино, приезжай, пожалуйста. <laughs> <laughs> Мы все вместе будем просить Машу, и Маша. Поддастся нашим общим уговорам и приедет. Юлия Юля написала Юля же у нас Юля, которую мы сегодня собираем в поддержку. Она же у нас замечательно поет, у нее парга. прекрасный голос, и она играет на гитаре. Вот она пишет: Я могу гитару привести. Юля, обязательно привози ее. Непременно. Почему раньше я об этом не знал? <связывающие> ты это не очень... знал, потому что на Байкале ты очень часто уходила, отдыхала. Мы общались <связывающие> <связывающие> в общем круге. <связывающие> ну, потому что на Байкале я очень часто уставал. Естественно, мне нужно ну, уходить да, отдыхать. Да, Юля у нас играет на гитаре. Гитара это замечательно. Это очень-очень хорошо. Очень хорошо. У меня есть заготовки, Юль, Юля Хананова. у меня есть заготовки, где просто необходима игра на гитаре. Просто необходима. Это замечательная мантра, который да, действительно, если там будет играть гитара, это будет великолепно. Ну все, все предрешено, Юля. Деньги собрали. Ты уже от нас не Деньги собрали, гитары есть, мантры есть, все. Ольга написала Мархайм. С нетерпением буду ждать следующего стрима. Рисую, слушаю вас, потом покажу. Да, Оля, выкладывайте в чат то, что у вас получится. Посмотрим вместе, порадуемся. Вот смотрите, как интересно. Оля Мархайм, она публикует, несколько раз уже публиковала. Посты с рисунками, с художественным изобразительным искусством Это тоже определенная грань пути родных душ Потому что многие, когда встречают свою родную душу, начинают вдруг рисовать И рисовать очень хорошо, красиво И когда они рисуют, они чувствуют, что они выражают тем самым свою душу Вот тоже, пожалуйста, а еще одна грань Маша написала, пианино уже нашла, <къем> который можно с собой привести, только <къем> с радостью, родные. Ну что, Машенька, все, Тогда мы все. тебя обязательно. <къем> ну просто вопросов нет. Маша уже с нами с какого? С 16 или. Нет, Маша с нами с 17 -го года на живых тренингах. Она уже много, достаточно прошла живых и онлайн мероприятий. И она все только собирается, собирается, говорит мне Шанти, ну вот у меня такая есть мечта купить себе пианино электронное, накопить на него, купить его, приезжать на ретриты и играть музыку для души, которую я себе откладываю в папочку и собираю, чтобы играть и передавать в ней вот ту любовь, которую я чувствую к любимому, тот поток, который я чувствую во время этой музыки, когда идет. Так что машунь, все. Я думаю, что пришло время Твоей мечте сбыться. Все и чтобы Тебя услышали многие-многие люди, которые также находятся в потоке РД, в своей любви. Пожалуйста. Пожалуйста. пожалуйста, пожалуйста Хороший. Андрей Шанти и все участники стрима, огромное спасибо всем! У меня угу. у груди пожар написала Вика. Огромное спасибо, Вика! Вот знаете, здесь хочу сказать, Андрей мне сегодня говорит, ну как же мы, Вику и Диану, сделаем модераторами? Им сейчас так непросто. А я говорю, как раз когда и непросто нужно человека в деятельность какую-то вытянуть, в такую вот деятельность, где задействовано сердце. Вы знаете, на самом деле мы же не можем говорить каждую секунду о том, что у нас бывает непросто. Но бывают такие моменты, когда реально ты приезжаешь на тренинг, ты должен его дать людям передать какую-то практику, а тебе так непросто, ну просто вот хочется остаться в своем номере, лежать на кровати и никуда не ходить, а просто проживать свои процессы. Но ты знаешь, что там тебя ждут люди, вот в это время ты должен прийти и дать им, должна прийти и дать им мистический РД-танец или, например, о это я о себе говорю. И только я начинаю давать РД-танец мистический. Я забываю про все свои проблемы, про всю свою боль, которая меня до этого прям тянула тисками. Вот так говорила, не ходи никуда. То есть, когда человек в своем плохом состоянии, да, когда ему трудно, тяжело, он выходит в мир и делает что-то для других. Вот как сейчас Вика, Диана, они помогают ориентироваться, дают ссылки там, на чат на сайт РД фестиваля, помогают там, ссылки, куда отправить донат. То есть, Пошла деятельность вовне для других людей, и все у Вики в груди пожар. Потому что она чувствует, что она что-то делает что для других, что несмотря на то, что тебе плохо, а ты делаешь что-то для других, чтобы им было хорошо. И тебе становится прекрасно. Кстати, о Вике, о пожаре и для других. Вика обожает кормить других людей. Она ну, просто обожает это делать. И я в шутку, но только наполовину в шутку, предложил... Замечательная идея сделать на фестивале такой гастрономический РД-релакс, когда люди расслабляются, что-то такое красивое кушают или делают красиво покушать. Так вот предложение Вика остается в силе, и если у кого-то из участников данного стрима или кто-то потом будет смотреть в записи в Ютубе, есть конкретные предложения, каким образом вот гастрономически украсить. Фестиваль родные души, пожалуйста, пишите эти предложения. Вы знаем, что делает что-то из фруктов, делает что-то из ягод, целые какие-то букеты. Но там на фестивале народу будет много, и нужны будут огромные букеты. Вот поэтому нужно много помощников. Вот такая вот идея. Пожалуйста, присоединяйтесь. Гастрономический РД Релакс. Да. Вика написала, да, это огромная поддержка для нас, то, что мы имеем возможность помогать. Я это очень понимаю, на самом деле. Так, ну что ж, там благодарности. Мне кажется, я пропустил, или это мне показалось, что кто-то тоже еще тысячу внес. Или это уже такая Нет, старая информация? это уже, наверное, старая Ничего старая пока информация. не отображается нового. Ну что ж, нам пора завершаться. Уже 6 минут до 9. Остается. Наверное, нужно завершаться. До следующего стрима. Да. Мы будем проводить, планируем проводить стримы вот также по субботам, в 7 вечера, два раза в месяц. Это первая и третья суббота месяца. Так что знаете, что в эти дни на канале Twitch, Родные души, будет проходить живой стрим. Пожалуйста, присоединяйтесь, дорогие друзья, наши родные, наши подписчики, наши близкие, родные по духу. Присоединяйтесь. Потому что живые стримы это на самом деле особенное состояние. Это вот такое ощущение, хотя ты не видишь людей в онлайне, не видишь их лиц, но полное ощущение присутствия их рядом. Как будто мы сейчас вот все сидим в одном круге, как на РД ретрите, где создается эта теплая, прекрасная, непринужденная обстановка. Обстановка, которая соединяет родные души, которая наполняет сердце теплом, любовью, и которая всех настолько роднит, что потом уже расставаться и не хочется. И разлетаются все в разные концы, кто в другие страны улетает, кто-то по России уже разлетаются светлячки. Не хочется расставаться, хочется обниматься, обниматься и вот не отпускать этого родного человечка от себя, который стал тебе за столько дней таким близким, близким и родным. Уже окончание ретрита или интенсива. Все, говорим, похлопали, прыгнули, крикнули бонзай. Все, окончание. Никто не расходится. Вот есть эта сила, которую всех держит, и как-то все начинают и продолжают общаться, и обнимаются, и что-то там еще обсуждает, но не расходятся. Вот эта сила, она всех держит уникальная сила. А, но нам действительно нужно завершаться. Огромная благодарность всем, огромная благодарность всем. Мы это очень сильно прочувствовали. Наш первый стрим, мы остались в восторге, несмотря на то, что технически было трудновато, вот зависание периодически связи, кто-то писал вообще ничего не видит, но это в какой-то степени зависит от вашего трафика. Вот несмотря на то, что есть технические проблемы, тем не менее, все равно Чувствуется эта энергия, чувствуется это, ну вот, наверное, на первом месте даже радость, вот yeah, такая yeah, вот радость, yeah. настоящая радость. А в конце, может быть, мы сделаем обнимашки с Кто-то написал ощущение, будто мы в одной комнате. Да. Yeah. Спасибо вам, дорогие ребята родные, как здорово. Джессика Маша написала. Ну что? Юля написала, благодарю еще раз всех за материальную помощь. У меня на карту Сбербанка пришло семь тысяч сто Плюс 18 900. Давайте я скажу точную сумму. <с> Изменение счета вот еще тут. Огромное спасибо вам, наши родные, дорогие друзья. Вместе совместными усилиями мы помогли Юле собрать сумму на поездку на РД фестиваль на 26 тысяч рублей. Больше, чем на 26 тысяч <плодисмент> рублей. Просто аплодирую, потому что на самом деле, когда мы создавали этот стрим и донат на 12 тысяч, я думала, ну не соберем в этот раз, соберем на следующем стриме, до соберем. Но мы настолько перевыполнили в три, в три раза, в три раза больше. То есть это говорит о том, что вы были искренне, вы искренне хотели помочь Юли. Я от всего сердца желаю каждому из вас кто искренне помог сегодня Юле и материально, и кто искренне ей пожелал от всего сердца быть на этом фестивале, искренне желаю, чтобы каждого из вас, ваши родные силы, ваши ангелы-наставники отблагодарили каким-то сокровенным, важным подарком для каждого из вас на данном этапе вашего пути, чтобы ваше добро приумножилось во сто крат. А то, что пожелала Шанси, тем более у вас с такой душой, обязательно сбывается. И это не просто слова, это практика. Многие люди могут подтвердить. Да, так что ловите сбывается. благословение от да, шанси. От всего сердца. Благословение и вообще каждому человечку, кто сегодня пришел искренне с душой, пусть у каждого будет Божье благословение. Спасибо, Спасибо вам, друзья, наши родные. В конце мы, может быть, покажем номер Джесси. <laughs> да, да, наверное, мы это покажем. Сейчас, Джесси, пойдем обниматься. Обниматься, пойдем, обниматься. Хорошая моя одежда. Сделайте в бок. Хорошая. В бок нужно стать. Пойдем еще раз покажем. Джейс Жиз. немножко устал, иди жарко. Папа. Пойдем Пойдем обниматься. Обниматься ну а, чисто. Она жарко. жарко, жарко было. Давай еще раз жизнь. обниматься Обниматься чисто. Обниматься. Хорошая моя. <laughs> Хорошая Джейс. Хорошая. Все, мы желаем вам всего хорошего. Желаем папа, вам держи. Все. молодец. Желаем вам, чтобы та радость, которая вот сегодня, она была, пусть она сохраняется и дальше. А тот, кто захочет поддержать эту и радость, и любовь, и вот эту широту души, обязательно приходите в РД-чат. Ну, еще раз повторюсь, он закрытый, но вас примут, если вы в этой теме, в теме родных душ. И вы получите там все целостную поддержку и получится там много-много ну, удовольствия, много радости. Еще раз спасибо вам все. Благодарим вас всех. И до новой встречи уже где-то, наверное, недели через две в стриме. Да, до следующей, да, через одну субботу, да. До следующей встречи, дорогие. Счастливо вам. Да, Джей? Целуемся. Целуемся.